Уважаемая Юлия, здравствуйте, мои уважаемые слушатели, слышно. Отлично. Друзья, еще раз повторюсь, сегодня у нас с вами встреча в рамках цикла «Забочусь о себе сама». В этом цикле мы с вами помогаем женщинам узнать много нового и интересного, для того чтобы они не сделали ошибок и не навредили себе но при этом имели какие-то рычаги да, воздействия на себя для того, чтобы улучшить свое самочувствие, помочь себе в различных вопросах своего здоровья и быть счастливыми, конечно же, потому что здоровье – это большая доля да, нашего женского счастья. Ну что же, Алексей, вам слово. Большое спасибо, Юлия, за то, что дали возможность поделиться своими мыслями, соображениями, немножко опытом, который я за 24 года врачебного стажа все-таки получил. Во-первых, я хочу поздравить всех женщин, девушек, мам с праздником матери, который был вчера, но я думаю, не, всегда не поздно, напомнить об этом, вот, не поздно говорить о том, что женщина – это прежде всего очаг, это все, прежде всего наш цветок нашей семьи, и задача наша общая, и мужчин, и женщин, поддержать в том числе ваше здоровье. Вот. В медицине очень важно не навредить, в практике лечебной очень важно вовремя найти подходящего инструктора, подходящую методику, подходящий метод и примерить его на себе. Ну, поскольку я в профессии невролог и занимаюсь большей частью вертобрологии, наукой о движениях, наукой о здоровом позвоночнике, я в своем обзоре, в своем рассказе поделюсь теми возможностями и теми методиками, которые дают нам возможность и вам, уважаемые женщины, сохранить позвоночник здорового. Не только позвоночник, но и суставы. Все мы знаем, что ровная посанка, ровная царственная походка, ровная Положение тела в пространстве – это красиво, это, это цивилизованно, это современно, это вообще очень здорово. Но очень трудно настроить свой инструмент, свой позвоночник, свои суставы на правильное положение, потому что есть понятие «привычка». Привычка сидеть, сгорбившись, привычка ходить, не обращая внимания на свою осанку. И вообще очень трудно говорить о, об осанке, о поддержании осанки во взрослом возрасте. Все надо начинать, конечно же, с детства. Но, но мы же примеры для своих детей, для своих внуков, мы примеры для, для друга. И поскольку мы все-таки стараемся э, ну, делиться и поддерживать друг друга, да, я тоже с вами поделюсь, каким должно быть вообще основа правильной осанки, основа правильного отношения к своему позвоночнику. Во-первых, существуют э, структуры, позвоночного столба, которые нужно себе представлять и понимать, о чем идет речь, когда мы занимаемся своим здоровьем. Позвоночник представляет собой массив состоящий из 34-35 по-разному тел позвонков и существующих между ними межпозвоночных дисков. Внутри дисков существует ядро и существует вокруг диска фиброзное кольцо. Почему я обращаю внимание на такие, казалось бы, известные вещи? Дело в том, что незнание анатомических структур, не представление, что там вообще происходит, приводит к тому, что человек просто не знает, что с ним дальше делать, когда он реально начинает болеть. То, что болеть в позвоночнике может немного что, совсем немного. Сами диски межпозвонковые не имеют болевых рецепторов. То есть сам момент разрыва диска и выдавливания грыжи не определяется как боль. Боль проявляется чувством острой боли, чувством дискомфорта, рези и очень неприятными последствиями при раздражении капсулы, то есть окружающей оболочки диска, при раздражении не самого позвоночника, а его, над, его надкосницы. Это важно, потому что... Надо понимать, что не всегда то, что резко заболело, так уж опасно. Не всегда то, что имеет дополнительный размер, как вот грыжа, да, это нечто влезающее, выходя за пределы кольца диска, не всегда требует операции. И болит не размер. И хирургия не всегда бывает нужна, далеко не всегда. Но вот я вернусь снова к анатомии нашей. Да, диски межпозвоночные, их держат на месте связки, Окружающий позвоночник и задняя продольная связка, и передняя продольная связка, они по-разному нагружены. Когда мы носим тело ровно, стоим, когда грудной отдел позвоночника наклонен вперед, поясница чуть-чуть кзади, опущены плечи, подбородок чуть-чуть поднят, да, физиологическая поза, в большей степени нагружается пояснично-грудной переход, то, что чуть-чуть ниже грудной клетки. Когда мы горбимся, наклоняем туловище вперед, центр тяжести падает ниже, ниже, где он должен быть, то есть опускается вся конструкция и перегружаются поясничные диски. Вот почему грыжи чаще появляются в промежутках внизу поясницы, а не в грудном и в верхнем поясничном отделе. Вот почему у нас отдаёт боль в ногу, в ягодицу, а если это действительно грыжа с выпадением, а сама по себе поясница и не грудной отдел, чаще всего. Вот. вот почему важно беречь нижний поясничный отдел. А для этого есть определенные правила. Эти правила ста, должны стать привычкой. Правило ходить ровно с выпрямленной спиной. Необходимо избегать скручивания позвоночника, исключить его вращение избыточное. И при занятиях упражнениями есть определенные правила, которых я чуть ниже коснусь. Вот. Кто виноват в том, что мы в конце концов обращаемся к медикам? Не только мы сами, чаще всего наши привычки, чаще всего наша обувь, чаще всего положение тела. И главное, что отсутствие понимания, что с этим начинать делать. Никогда не поздно начать делать упражнения, никогда не поздно начать следить за собой. И очень важно запоминать, что опасное движение, это разгибание позвоночника из согнутого вперед положения, особенно в сочетании со скручиванием. Я буду более подробно рассказывать о позвоночнике и о том, какие есть упражнения для стабилизации. С той самой целью, чтобы знать, какие движения делать можно, какие движения делать не очень хорошо. Какие упражнения стоит начинать делать, по поводу которых можно посоветоваться с инструктором. Всегда должна быть система. Эту систему каждый разрабатывает в зависимости от собственного, собственной возможности. Но самое простое и самое правильное, наверное, нужно ввести в распорядок дня хотя бы 10-15 минут э, вот такой правильной, э, спокойной, ритмичной э, гимнастики. Лечебной гимнастики, повторяю, а не спортивной. Э, те, кто занимается спортом, сами себе прекрасно знают, что такое спорт, что такое дисциплина, что нужно нагружать спин, и суставы. В жизни мы далеко не все спортсмены, а вот здоровый позвоночник мы обязаны поддерживать. Поэтому 10-15 минут в день нужно выделять, стараться выделять. По крайней мере, либо это будет утром, либо это будет в обед, либо это будет ближе к ночи. Ну, за час до отхода ко сну, я думаю, найти 10-15 минут всегда можно. Вот. Значит, факторы, которые приводят к грыже, приводят к заболеванию суставов и позвоночника, и крупных, и мелких суставов, довольно известны. Основной фактор – это статические перегрузки. То есть нужно стараться больше двигаться. Не всегда получается при нашей сидячей работе, но надо понимать, что пятиминутная разминка хотя бы раз там, в полчаса, раз в час – это вполне возможно. Если человек по профессии или по возможностям но не может каждый раз вставать и перемещаться, есть такие виды работы, если особо не встанешь, особо не побегаешь. Можно делать простые упражнения на разгрузку. Вот я вам сейчас покажу. Мы сидим, сидим ровно, расслабились, сидим за стулом и поочередно напрягаем ягодичную мышцу справа и слева, чтобы легче было контролировать этот процесс. Мы можем подложить под седалищный бугор свой кулачок, то есть подложить под правую сторону и под левую согнутую кисть. И немножечко покататься на правом и левом кулачке. То есть поерзать на ягодице, на левой и на правой. Если это делать аккуратно и превратить это в привычку, это вполне здоровая привычка. Это позволяет расслабить грушевидную мышцу, на которой мы сидим вместе с ягодичной мышцей. И рефлекторно снять спазм с поясничной мышцы, благодаря которой мы встаем. Вот, вот так немножечко поерзали, поперемещались в пространстве. После этого. Можно взять кулаки, опять же, поставить кулачки справа и слева от позвоночника и аккуратно промассировать себе поясницу большими пальцами и четырьмя остальными. Это называется массаж на кулаках или массаж просто кулаками. Медленно, ритмично вдоль позвоночника, пять раз и пять раз поперек. Это можно сделать всегда. Когда мышцы шеи и грудного отдела начинают давать дискомфорт, рекомендуется... Банальным способом просто взять, сначала согреть руки, их потереть, поставить как можно дальше на лопатки, то есть обхватить себя сзади и пожимать мышцы плеч и мышцы над плечи. 5-6-7 раз с напряжением, 3 секунды мы задерживаем это движение, 5-6 раз поразминать, 3 секунды подержать, после этого опустить руки вниз, расслабиться, потрясти руки. Поделать можно упражнение для восстановления тонуса с позвоночных мышц задней шейной группы, то есть поставить руки на затылок, развести локти кзади и сделать движение навстречу затылку руками вперед, сомкнутыми кисти, а затылком назад пять раз на пять секунд пять подходов. То же самое можно делать, когда мы поднимаем локти вверх, ставим руки на лоб, вот я показываю, и давим лобом на кисти рук, а руками на лоб, навстречу друг другу. Пять раз. Мы можем делать движение во время сидения, поставив руку сбоку головы, упираясь в скулу и висок и стараясь двигаться строго перпендикулярно, ну, в сторону, давим рукой на голову, а головой на руку. 5 секунд. 5 раз. То же самое с другой стороны. Вот такие движения позволяют снять мышечное напряжение. При навыке это делается довольно быстро, легко и не требует уж так много времени, скажем. Да? Вот. Это банально должно быть такой вот э, изометрической гимнастикой. Банально изометрической расслабляющей гимнастикой. Ее может делать любой человек, когда он сидит много. Когда человек ходит или стоит, у него страдают и больше всего нагружаются мышцы поясницы, коленные суставы, ну и голеностык. В этих случаях нужно просто попереминаться с ноги на ногу, как будто мы в положении вольно, в положении смирно. То есть, не смещаясь в сторону, просто поработать бедрами и коленями вверх-вниз. Довольно простое движение, тоже 5-6 раз. Для того, чтобы выполнять это регулярно, нужно для себя просто ну, как будильник поставить да, и начинать будильник в определенное время включать это в программу своей жизни. Вы знаете, из практики нужно где-то неделю позаниматься собой, последить за собой, а потом это входит в хорошую здоровую привычку и, в общем-то, требует просто регулярного повторения. А так рефлекс закрепляется за неделю. Я знаю, это мои пациенты, пациентки не всегда говорят. Вот. И опять же, что касается опасных движений. мы говорим, движения могут быть опасные, могут быть безопасные. Опасные движения, когда мы делаем не Задача упражнений, задача гимнастики именно в том, чтобы создать защитный корсет, защитный двигательный стереотип. Именно это цель любой гимнастики, лечебной гимнастики. Защитный стереотип формируется за определенное время. Во-первых, как я говорю уже, наклоняться вперед, перемещаться вперед, нужно стараться с ровной спиной. То есть положение сгибания вперед нужно стараться минимизировать. Можно наклониться для того, чтобы поправить у себя одежду, да, завязать шнурки. Но в правилах здорового позвоночника рекомендуется не самому наклоняться или самой наклоняться, а поднимать ногу или ставить ее на, на какую-то ступеньку, чтобы завязать шнурки. Тоже важная деталь. Когда речь идет о, например, здоровье тазобедренных суставов. Очень важно и рекомендуется обратить внимание на правильное движение в сторону. Вот мы, когда разворачиваем бедро вправо или влево, рекомендуется все-таки не столько вращать ногой, сколько поворачивать корпус, а потом уже дополнительно двигать ногами. То есть начало движения очень важно для последующего сохранения правильного сустава. Вот. Известно ведь, как двигаются спортсмены, да? Те же специалисты айкидо, например, специалисты йоги, они движутся плавно, они движутся из определенного индивидуального положения. Их смещение и перемещение грациозное, их, их движение отточено. Вот это правило, которое используется в гимнастике и в, в, в техниках здорового позвоночника, они должны быть объединены. То есть спорт помогает лечебной физкультуре. Некоторые навыки спортсмена позволяют, в общем-то, в жизни сохранить свои суставы здоровыми. Я сейчас говорю о суставах. Помимо суставных всевозможных упражнений и мышечных нагрузок, существуют нагрузки дыхательные. Правильно дышать – это дышать медленно, совершать дыхательные движения с участием диафрагмы. И можно разделить практики чисто грудные, когда мы дышим грудной клеткой, и практики дыхания брюшным прессом. Вот эти два вида практик дыхательных позволяет увеличить кровоснабжение главных органов тела, легких, сердца, печени вот, и мышц. Причем желание дышать глубоко будет появляться автоматически с навыком правильного дыхания. Сначала будет, когда начинает впервые этим заниматься или систематически заниматься, это будет вызывать некий дискомфорт. Ну как же, я привык дышать так. Дышу спокойно, ритмично. А тут надо увеличивать, во-первых, глубину вдоха и удлинять скорость выдоха. То есть смысл любого упражнения в том, чтобы увеличить объем дыхания и замедлить сокращение работающих мышц. Вот как дышит йоги. Если внимательно присмотреться в практике дыхания, это дыхание ритмичное, дыхание глубокое, медленное, особенно медленный выдох. Ну и, как правило, вдох тоже где-то 7-8 секунд. Но выдох может быть до 15 секунд. Вот так дышат люди. Вот. Это к примеру. Конечно, дыханию нужно учиться. Все мы знаем, что такое вдох, первый вдох. Особенно хорошо это знают мамы, они, в общем-то, видят, как ребенок рождается. Вот Это рефлекс, рефлексом, которым нельзя управлять. А вот выдохом управлять можно. Глубину выдоха можно управлять в жизни, это очень важное правило. Те, кто занимается плаванием, те, кто любит водные процедуры, достаточно легко переносят задержку выдоха. И выдох может быть ну, до 40-50 секунд без особых проблем удлинен. Поэтому чем длиннее мы выдыхаем, тем больше у нас запас в легких, тем больше, соответственно, тренированные внутренние грудные мышцы. И именно они отвечают за выдох. За вдох отвечают наружные грудные мышцы, межреберные, за выдох внутренние. Вот так вот можно сказать по поводу тренировки. Это вещи принципиальные. Я говорю о том, что важно для всех. Ну, Я хочу сказать, что и гимнастика может быть с руководством инструктора, и начало может быть без инструктора. Но важно, чтобы каждый, кто начинает регулярную работу с позвоночными суставами, понимал три важных вещи. Как он будет ставить руки, еще будет начинаться движение как будет выполнять само движение и как будет выход из этого движения. Вот для этого нужно для себя просто уяснить, что нужно повторять не тупо рисунок движения, а поставить правильно руки, распределить нагрузку на тело и позвоночник, сосредоточить на план движения, движение выполнить и выйти из движения. Вот. Все хорошо знают, что такое танец. Да? В танце есть приветствие, в танце есть танцевальное движение, есть, соответственно, окончание танца. Вот. Танцевальные методики существуют, они позволяют, опять же, не только сделать позвоночник здоровым, увеличить объем амплитуды движения, сделать движение плавным, но позволяет чувствовать себя увереннее. Именно танец позволяет компенсировать некоторые органические заболевания. Я хочу сказать, что в лечении такого серьезного заболевания, как болезнь Паркинсона или дрожательный паралич, используется танец. И надо сказать, что в практике лечебной физкультуры у многих пациентов и пациентов в старческом возрасте откуда ни возьмись, а появляется гибкость, перестают дрожать руки. Вот так. То есть упражнения могут лечить даже органические заболевания. Вот, серьезные, кстати. Вот. Это что касается методики. Есть физиологические методики упражнений. К ним относится довольно известная методика доктора Фельденкрайза. О нем можно прочитать в интернете, я не буду на этом долго останавливаться. Она физиологична. Она предполагает не запоминать какие-то движения, а искать ту позу, которая удобна для конкретного человека в данный момент. Вот так можно характеризовать. Кстати, Крайс один из основоположников современного дзюдо. Будучи специалистом по движениям, будучи спортсменом, он сумел разработать такую Методик, который можно использовать не только для восстановления спортсменов, но и помочь простому обычному человеку неспортивного склада. Вот. Есть, помимо методик Крайза достаточно известная методика Александра Некрасова. Александр Некрасов, это доктор, он живет и здравствует. Есть у него книга, называется «Здоровый позвоночник» или «Два золотых правила для защиты спины». Вот. Книга эта существует, я могу дать ее координаты, кому это интересно, оставить на нее ссылочку. И советовать с нее можно начать, она довольно простая и довольно понятная. Главное, что доктор все, что рассказывает, испытывал на себе и проверял на себе, вот. что можно сказать по поводу вообще здорового тела. Я хочу сказать, что мы как-то задумаемся о здоровье тела как о совокупности отдельных его элементов. То есть, если болят суставы, мы лечим суставы, да? болят мышцы, вроде как надо лечить мышцы. Дело в том, что тело – это продуманная природой оболочка, в которой заложено много структур. Все они зависят друг от друга. Разобраться в биомеханике и обозначить те движения, которые надо, не надо делать, конечно, может только специалист. Поэтому нужно обращаться, конечно, к инструктору за советом. Следовать совету нужно. И, конечно, нужно доверять такому инструктору. И доверять так, как доверяешь доктору, которому идешь лечить зуб стоматологу. Доверяешь так же, как доверяешь педиатру, когда у тебя маленький ребенок. Да? Также доверять, как доверяешь, ну, в конце концов, специалисту красоте, да, парикмахеру, там, специалисту маникюру. Мы же доверяем ему, ищем его, находим его. Также нужно доверять и специалисту по лечебной гимнастии, инструктору. Вот. И нужно, конечно, задавать вопросы. Вот, вопросы, которые интересуют именно вас. Потому что профессионал в первую очередь отличается от обычного специалиста тем, что он любит вопросы, умеет на них отвечать и старается их задавать сам, чтобы, во-первых, проверить, насколько человек знаком да, с тем, с чем работает сам. Да? Во-вторых, я хочу вам сказать, вот, как врач, как специалист, мы любим не просто пациентов, мы любим профессиональных пациентов. Мне об этом сказал мой хороший коллега. Здравствуйте, нейрохирург. Я, говорит, устал от пациентов и пациентов простых. Мне хочется профессиональных. говорю, а что такое профессиональный пациент? Мы говорим, профессиональный юрист, да, учитель, ну, медик. А пациенты кто такой? Я понял, я понял, что, во-первых, это человек, который умеет задавать вопросы, старается для себя понять и определить, что же он может сделать своими силами, и когда действительно нужно вмешательство такого узкого специалиста, ну, когда он нужен? Во-первых, когда стойко что-то болит, когда можно справиться за неделю с болью, можно справиться самостоятельно, ну, познакомиться с какой-то книжкой, популярных книг сейчас много, спросить у знакомых, кто уже лечился. Ну, неделя – это, в принципе, достаточно, чтобы разобраться. Если человек хочет разобраться более глубоко, он должен перед собой ставить задачи и, конечно, отвечать на вопросы перед э, самим собой, то есть задавать вопросы специалисту. Вот. Я думаю, что вопросы могут появиться, поэтому задавайте, если интересно вам, если я могу вам ответить, я смогу. Да, спасибо большое, Алексей Владимирович. Ну, сразу говорю, что вы можете включать свой микрофон. И... Да, меня слышно? что-то интернет немножко барахлит, если что, не пугайтесь, вернусь и, и продолжу говорить. Значит, Алексей Владимирович, ну, у меня такой вопрос, я начну. Первый буду задавать вопросы, а вы присоединяйтесь, пожалуйста, дорогие участницы, с вашими вопросами нашему специалисту. У меня вопрос такой, вот, значит, ну, понятно, что мы идем к врачу, у нас появились боли, нам ставят диагноз, ну, вот протрузии, да, вот там грыжи, о которых вы уже говорили, какие-то у нас есть диагнозы. А дальше врачи часто, допустим, при грыжах говорят, вообще ничего не делать, лучше, лучше вообще ничего не делать. Меня, например, пугает, когда хирург говорит, ой, у вас грыжа, там вам ничего нельзя. Вот. Ну это допустим, ладно, это грыжа там по хирургии, а вот по невралгии а, грыжи в позвоночнике, они нам все-таки позволяют сохранять двигательную активность, именно вот такую а, не повседневную, а дополнительную лечебную. И в какой мере, то есть мы можем делать а, упражнения? Только консультируясь с специалистом лечебной физкультуры или все-таки можем, например, какой-то легкий комплекс взять, ну скажем, из сети интернет? То есть упражнение сидя, лежа, без перенагрузки на позвоночник. Понял, Юлия. Значит, вопрос, который вы сейчас задаете, он очень актуален, и я хочу сказать, что на него нужно правильно ответить. Я попытаюсь сформулировать более точно, значит, в каких случаях, имея острое заболевание, неврологическое, невралгия ли это, или, например, боль при грыже, или, например, посттравматическую боль. В каких случаях начинать заниматься упражнениями, и как, какой объем этих упражнений можно выполнять? Так я понимаю вопрос, да? Значит, во-первых, всегда, когда человек попадает в беду, нужно точный диагноз перед собой представлять. И точный диагноз врач должен сформулировать. Если у человека острая боль, независимо, грыжа ли это, невралгия ли это, и боль выраженная, ну скажем, мы берем шкалу от 0 до 10 баллов. Так у нас считается практическая шкала визуальной оценки боли, ВАЭШ, визуально-аналоговая шкала боли. Вот по этой шкале, если боль больше 5 баллов, то есть умеренная и высокая, необходимо сделать укол обезболивающий препарат, или принять обезболивающую таблетку или намазаться мазью и снизить ее хотя бы до 45-40%, то есть до 4 баллов. Вот как только балловая оценка будет 4, максимум 5, можно начинать спокойное упражнение. Даже при грыже, даже на второй день после выполнения грыжевого операции по поводу грыжи, можно уже, в принципе, лежа на спине выполнять простые дыхательные движения. Самая физиологичная поза для любого человека при невралгии, при грыже, при травме – это поза кошечки, когда мы стоим в колено колено-кистевом положении. Опора идет на кисти и на колени. При болях коленных суставов, спросит, есть у человека артроз коленных суставов, ему уже больно стоять в положении кошки, у него же э, болят коленные суставы, например, да, можно надеть на коленники, можно встать на э, подушку или на э, какой-то матрас, может быть, поролоновый какой-то объект из поролона, кусок поролона положить, но так, чтобы упор был в таком положении. Это физиологично. В положении колено-кистевом нужно подышать животом так, чтобы это не вызывало боль, если речь о позвоночнике или о суставах ног. Подышать глубоко, прижать позвоночник к попку, или наоборот, попок позвоночник и медленно выдохнуть. Вот если на выдохе, после вот такого глубокого вдоха и медленного выдоха, боль уменьшается, то упражнение можно делать в расширенном объеме. В принципе, в интернете есть упражнения при острой боли. Упражнения-то дыхательные, упражнения-то малоамплитудные, упражнения эти с повторами 5-6 подходов, но не 10 и не 12, как это делается в обычном режиме. Это упражнения с медленным выдохом, и это упражнения, которые при острой боли можно повторять 2, допустим, раза в день. Обычные же упражнения, к которым мы переходим, когда боль стихает, ну, становятся 2-3 балла. Да? по 10 шкале, можно переходить, как только, вот мы сами видим, что боль снижается, боль уменьшается, и переходить по 10, 12, 15 подходов 2-3 раза в день, может даже 4 раза. Тут зависит сама гимнастика от того, какой тип заболевания. Невралгия ли это, например, нерв руки, или невралгия нервов ног или нерв позвоночника. Тут зависит, какой тип невралгии. Если это боль. Вообще, хочу сказать, дыхательная гимнастика, помимо прямого действия на рефлекс вдоха и выдоха, обладает отвлекающим методом. Известно, когда мы глубоко дышим, интенсивность боли в любом месте у нас уменьшается. Это рефлекс, уменьшение боли на выдохе. Но помимо такого обезболивающего действия, дыхание позволяет усилить, во-первых, кислородоснабжение нервной ткани и, соответственно, восстановить ту часть нерва, которая страдает при боли, вот, насытить ее кислородом. В третьих, необходимо понимать, что даже при острой боли правило такое: болит, а без боли, как только человек может вставать, надо вставать, вставать, иногда ходить, если это больно, то можно посетить, постоять. И вот можно найти такую позу, которая боль уменьшается. И как только такая поза найдена, и ситуация требует расширить объем упражнений, нужно искать советы специалиста. Вот именно на этом этапе, когда человек сам чувствует по своему состоянию, по самочувствию, по интенсивности нагрузок, стоит ли ему увеличивать количество подходов, стоит ли ему менять технику или не стоит. Наверное, так ответ на вопрос. Угу. Спасибо большое, Алексей Владимирович. В чате вижу вопрос, немножко я не понимаю. Если что, сейчас будем просить дополнять того, кто его задает. Что же делать, если уже поздно и было две операции на удаление позвоночной грыжи? Угу. Ну, я поясню. Дело в том, что нередки случай так называемого синдрома оперированного позвоночника. Так он и называется, так его клинически формулируют специалисты. И я вам хочу сказать, что даже оперированный позвоночник, в общем-то, не должен рассматриваться как безнадежный. Что касается самой методике операции нужно смотреть, ошибки ли это операционные, они тоже бывают, хотя и редко. Ошибки это скажем, самого пациента, который не вовремя или неправильно начал восстанавливаться. Или это недостаточно подобранная схема обезболивания, то есть не те лекарства, не та доза лекарства и так далее. Вот на какие вопросы нужно ответить, чтобы сказать, какой объем, скажем, нагрузки давать после операции. Я бы сказал так. Мне, как специалисту-неврологу, мануальному терапевту и специалисту по позвоночнику, вертебрологу, важно верить перед собой самого пациента. После этого мне важно посмотреть на его снимки. Снимки должны быть, конечно, качественные. Либо это МРТ позвоночного столба, либо это функциональные рентгеновские снимки. То есть может быть и такое, что человек просто выполняет цифровую рентгенографию прямую, боковую и функциональные пробы со сгибанием и разгибанием позвоночника. В ряде случаев мне, как неврологу, этого достаточно. Мне совершенно не всегда требуется МРТ, должен вам сказать. Вот. И нужно смотреть на то, чем человек предыдущий проводил лечение, какими способами, какими методами. Может быть, лекарства, может, он вообще без лекарств лечился. То есть так можно и конкретно дать совет. Что делать после операции после позвоночника? Дважды оперен позвоночник, конечно, восстановление труднее, понятное дело. Но опять же, смотря в какой стадии мы берем пациента на курацию, на лечение. Если мы берем на острой фазе, то есть человека только прооперировали второй раз, но ему нужно хотя бы неделю восстановиться. То только через неделю где-то примерно дней, через 10, можно начинать давать нагрузку. Нужно человеку дать понять, что если у нас общая задача помочь, то он может помочь порой время и прийти можно к той же нагрузке, что было после первой операции, ну медленнее, но зато надежно. Может помочь в ряде случаев. Ну, во-первых, скажу так, какой-то тренажер, который будет удобнее, чем предыдущий. Я хочу вам сказать, что если оперирован позвоночник поясничным отделе, и человек занимался после первой, допустим, операции по поводу грыжи на тренажере, велосипед, к примеру, да, то, может быть, даже не велосипед бы помог ему, а ходьба на Беговой дорожке или на степени, когда человек совершает движение стопой и так далее. То есть, тут надо посмотреть, что ему подойдет больше. Но я не думаю, что помочь нельзя, и даже в синдроме оперированного позвоночника. Есть препараты-модификаторы габопентиноиды, капсулы, есть препараты продленного действия, обезболивающего, одна капсула в сутки, Есть для того, чтобы снять боли, есть массаж послеоперационный, так называемый, есть массаж релаксирующий для расслабления мышц. То есть методик-то много, поэтому, наверное, надо смотреть конкретный случай и конкретно давать совет. Так, ну, вот. вот, значит, еще одно сообщение приходит, что прошло полгода, боль сохраняется, лекарства принимаются согласно рекомендации. Полгода, да? Ну, смотрим на ситуацию более предметно. Значит, за полгода более, скорее всего, сформировалась, скажем так, болевая депрессия, говоря русским языком. Слово депрессия для меня как специалиста означает не просто плохое самочувствие и сниженное настроение. Для меня как специалиста, и это, наверное, точнее будет сказать, это снижение потенциала активности, снижение запасов бодрости. Есть вещества в мозге, которые при стойкой боли больше месяца, обычно это больше месяца, при стойкой боли, даже небольшой, но стойкой боли, начинают просто снижаться, и необходимо увеличить количество таких э, веществ. Они называются нейрогормонные удовольствия, эндорфины. Так вот, для того, чтобы восстановить уровень эндорфинов и исключить интенсивность боли, постараться обезболить собственные силы, да, необходимы препараты против болевого И это не является чем-то сверхъестественным. Это лекарство, которое вызывает комфорт при их приеме. Это лекарства, которые действительно помогают избавиться от такого состояния, которое называется мучительная, ноющее, постоянная дискомфорт, боль. Вот. Против болев существуют. существует. Конечно, я могу перечислить их наименование и название, это все понятно, но здесь лучше, конечно, обратиться к специалисту и говорить с неврологом о лечении. Во-первых, хронической затяжной боли. И, наверное, посмотреть, есть ли там депрессивное расстройство клиническое. Потому что болевые антидепрессанты даются и спортсменам после того, как они получили травму, чтобы они ушли на дальнейшие соревнования. Вот. Даются они и в ряде случаев таким людям, у которых, ну, скажем, ну, действительно, есть причины для депрессии, потери потери социальной, потери профессиональной для того, чтобы немножко поддержать человека изнутри. Понятно, что биохимия мозга требует ее коррекции, но биохимия мозга контролируется не только убеждением человека, а еще и нужными веществами. Поэтому, когда нет внутренних гормонов, вызывающих бодрость, активность, серотонина – мало, дофамина – мало, вещества, вызывающие бодрость и активность, нужно восполнять их дефицит. Для этого существуют антидепрессанты. Это есть, помогает обезболить в том числе. То есть сейчас я правильно понимаю вас, что мы не говорим о безрецептурных простых препаратах типа афабазол. А, да, или там финибуд, который, в принципе, тоже, по-моему, нет, наверное. Понятно. Да, вы знаете, я вам хочу скажу так. Конечно. Это более препарат... сейчас говорить. Конечно. Это более селективная, более избирательная методика. Про фабазол скажу так. Многие это знают, препарат, знают, что он, так сказать, он безрецептурный, да. Но фабазол является противотревожным препаратом. Некоторые формы тревожных расстройств являются маской депрессии. Некоторые, некоторые тревоги человека могут быть началом депрессивного расстройства. Очень важно врач увидеть, где начало, где маскировка состояния, чтобы, что называется, не э, лечить только одним э, препаратом ⁇ Фабозолом ⁇ то, что лечить более селективным, более избирательным препаратом. Нельзя лечить ⁇ Фабозолом ⁇ депрессию саму по себе. Это только часть проблемы решает. Поэтому фобозол, если помогает за неделю, за две недели, если эти курсы могли бы помочь и дальше, их можно повторять. Но, как правило, говорю, то недели две. Если неэффективно, нужно убирать фобазол, оставлять что-то более избирательное, селективное антидепрессант. Натуральным антидепрессантом, самым простым и понятным, является растительное средство, называется зверобой. Заварить, заварить э -э отвар Травы зверобоя и принимать его каждый вечер это тоже полезная вещь. В общем-то, хочу вам сказать, антидепрессантом является фрукт клубника. Антидепрессантом, естественно, является банан. Если увеличить потребление да, бананов в пище, это здорово повышает уровень серотонина в мозге. Но я должен вам сказать, что сроки начала действия э, такими способами, как натуральное лечение, они довольно долгие. А лекарства, принимаемые с целью поднять уровень антидепрессанта внутренних, действуют в течение нескольких часов. То есть, получая дозу антидепрессанта лекарственного, мы не рассчитываем принимать ее вечно. Мы рассчитываем, что мы поможем человеку перешагнуть фазу, когда он может без них обойтись. То есть, надо на какое-то время человеку помочь. Вот эта фаза включения внутренних антидепрессантов, естественных антидепрессантов, это по сути задача врача, поэтому без рецепта на фазе, где нельзя помочь, тут никак и нельзя, надо просто реально смотреть на вещи. К врачу надо обращаться с жалобой и уточнять у него, является ли эта жалоба поводом для назначения рецептурных препаратов, или я могу обойтись без рецепта, и рецепт в принципе здесь ни к чему. Вот на такой вопрос врач всегда можно ответить, если он человек такой, грамотный. То есть в случае с болевой депрессией мы можем говорить то есть, не о, ну, о любой боли, которая держится продолжительное время и доставляет… Более до... месяца. Я скажу, да, более месяца. Ну, Она типа... постоянная, даже не интенсивная, не интенсивная. Более месяца и приводит к нарушению качества жизни. Вот это является боль, требующая антипесантка. Угу. Спасибо, доктор. Дорогие участницы, если у вас есть вопросы, вы можете включать ваши микрофоны, пожалуйста или писать в нашем чате, продолжать, пожалуйста, включайте микрофоны, пожалуйста, ваши вопросы. Угу. Ну, пока вопросов нет, я продолжу. Алексей Владимирович, у меня еще вопрос, ну, что делать, мы обсудили, чего не делать. Меня интересуют уже более конкретные вещи, например, давайте попробуем разобраться, когда совершенно точно физические упражнения стоя делать нельзя при каких обнаруженных диагнозах, симптомах. Мы берем среднестатистического человека, женщину не полную, не, не тучную, та, у которой, в общем-то, до момента появления таких болевых расстройств была, в общем-то, нормальная жизнь, нормальная человеческая. Да, объем движения достаточно. Так, Возраст. В этих случаях, что, что я не слышал? Возраст имеет значение? Возраст, да, имеет значение, Ну, скажем, до 50, после 50, скажем так. Все-таки какие-то границы возрастные существуют, какие-то границы возможностей. Я не говорю границы, не позволяющие жить полноценной жизнью, а границы возможностей. Все понятно, до 50 у человека своя программа, после 50 она своя. И если эта программа выполняется правильно, то человек живет дольше, полноценно. Я это четко понимаю. Рубеж должен быть для себя внутри. Не снаружи, а для себя внутри. Есть люди, которые в 60 и в 70, действительно, примеры для нас, но ну, выполняют э, задачи боевые, как могут и коня на, на скаку остановить, и самой, так сказать, отдохнуть и прочее. Есть такие, но я хочу сказать, в жизни я не так уж их много. Берем статистического человека, женщину 40-45 лет, так, у которой вертикальная нагрузка вызывает боль. Такая женщина, да? Что в таких случаях можно исключить? Во-первых, исключаем, объясню сначала. Значит, обычно при таком возрасте часто наблюдается спондилез, страдание, при котором хронически, длительно формируется суставная, позвоночная, такая стабилизирующая внутренняя конструкция, когда позвонки начинают сжиматься между собой, на них начинают формироваться узлы некоторые, да, скажем так, шипики, и этот массив довольно тугоподвижный. В этих случаях ткани позвоночного столба становятся как бы слившимися между собой. Вот в этих случаях любая нагрузка вертикальная, она как бы ограничивает возможности человека. Что нужно делать? Во-первых, существует тренировка на опоре. Мы становимся на ходунки или на какие-то… на два стула поставив эти два стула спинками друг к другу. То есть мы опираемся на какую-то подставку, на поддержку руками. Да? И вот эта поддержка позволяет разгрузить поясничный отдел. Человек все-таки может делать вертикальные упражнения. Начнем с этого. Да? Это вот такая есть опора. Да? Есть э, простой совет. Есть женщины, все-таки настроены заниматься собой. Даже если ей больно вставать и ходить. Могу посоветовать лечение с помощью бассейна. Вы знаете, некоторые формы острой боли проходят во время разгрузки внутри бассейна. Человеку надо просто в него попасть, чашу бассейна нужно просто влезть и внутри воды постараться походить вертикально. Если внутри воды мы разгружаем все мышцы антигравитации, распрямители позвоночника, и у нас боль проходит, значит можно заниматься физической нагрузкой вертикально, только нужно побольше отвешиваться. Ну, то есть фиксировать руки, это может быть турник, это может быть просто фиксация руками за какой-то предмет, за антресоль, за дверь, ну, за какую-то ступеньку, за полку. Важно, чтобы при такой нагрузке стопы стояли с опорой на поверхности. То есть как раз висеть, чтобы ноги были подвешены, не рекомендуется. Вот так можно сказать. Если человек вертикальную нагрузку в воде, в возрасте 40-45, и даже старше, переносит спокойно, нормально, то надо просто заниматься водными процедурами, надо стараться попадать там, где то есть. И э, упражнения делать, либо сидя тогда уже, либо м, больше ходить и во время движения выполнять такие упражнения. Ведь известно, что вращение, скажем, суставами, сведение лопаток, сведение локтей, да, знаменитые наши упражнения производственные, их можно делать и при, при ходьбе. Это не будет сразу легко выполняться, мы же привыкли делать стоя, в чем бы не ходить, не во время движения ходить. Поэтому тут, тут довольно много возможностей. Теперь вопрос, что не надо делать, какие упражнения не нужно. Не надо делать, когда у человека есть заведомо известная ему травма, повторная травма позвоночника, например, в поясничном отделе. Я бы исключил тогда нагрузку вертикальную больше 5 минут. Обычно упражнение делается 15-20, ну, 30 минут да, в день. но ну, здесь ну, 10-15 минут максимум. Без отягощения гантелями, без, э, скажем, вращения туловищем. А движения плавные, пассивные, можно даже надеть корсет на поясницу и поупражняться именно в корсете. Корсет, кстати, поясничный, позволяет, делать разгрузку для позвоночных дисков и сохранить суставы даже при спонделюзе, даже при травмах, здоровыми при физической нагрузке. Первое, что нагружается при физической нагрузке – это сустав. Если они болеют, им надо фиксацию. Но в принципе даже вот при спонделюзе можно делать такие упражнения вертикальные, даже стоя. Не надо, когда у человека оперированы тазобедренные суставы в первой томиске. Не надо вертикально стоять, когда у человека боли при вставании, у человека, в общем-то, была, ну, скажем, операция какая-то онкологическая. Такое бывает. Но там врач оговаривает возможности вставания и ходьбы. Вот. человека просто больно будет ходить. Не надо вставать и вертикально делать упражнения, операции на брюшной полости. Рекомендуется, чтобы… острой фазы имели первые там 3-4 недели. Спустя месяц после операции на брюшной полости, любой принцип операции, можно упражняться, можно делать упражнение вертикально. И что? Вот такие вот советы. А слышно? А То есть получается, слышно. в принципе, подобрать... Некоторое количество упражнений, допустимых в вертикальном положении, несмотря на различные ну, какие-то сложности, да, все равно можно. Конечно, можно. Но не приветствоваться просто, допустим, при определенных условиях. То есть разгрузка какая-то, либо корсет. Разгрузка, корсет, да. Во-первых, дело еще в том, какой человек предшествующий давал себе нагрузку. Есть люди, которые занимались... Простыми упражнениями по жизни. Ну, кто-то, значит, делал пятиминутную какую-то гимнастику, просто для бодрости. Если человек тренирован, подготовлен, то ему не составит труда начать снова и быстрее, чем Если человек никогда толком не занимался тематически, ему нужно еще период, ну, Вхождение в интенсивность. Вообще всегда, когда расписывается программа, инструктор по гимнастике, специалистам, вертебрологам, врачом программа, как нагружать позвоночник, всегда существуют какие-то фазы. Мы фазы так строим. Острая боль в течение недели считается острой болью. Ликвидируется с помощью лекарств. И первую неделю мы стараемся не нагружать сильно. Говорим диапазон нагрузки. Скажем, 5-7 подходов. Но не 10, как обычно принято Говорим количество времени, скажем, по 5 минут каждый час. Три раза, чем 15 минут сразу. Вот так мы говорим. Через неделю где-то острая боль снимается. Ну, как правило, она ликвидируется, если правильно назначать лекарство. Она почти 99% лекарства. Фаза вторая, стойкая и боли. Да, такое бывает. Мы тогда назначаем модификаторы боли препараты габапентиной. Это препарат рецептурный. Там препарат лирика, габапентин и другие. Ну, там есть такие препараты, да. Назначим их дозу, и человек, принимая эти препараты, может расширять количество движений. Поэтому движения не ограничены. Гимнастику делать можно. Гимнастику нельзя делать только тогда, когда человек температурит. Когда у человека острая боль в течение суток, ну, понятно, что ему не до гимнастики, это же ясно. И когда у человека травма, которую он лечит, ну, скажем, вот с травмами, там сложнее, там надо смотреть, травма сустава. Не просто растяжение или ушиб, а травма, перелом, там трещина какая-то, области кости. Ну, такие вот вещи, конечно, лучше говорить со специалистом уже конкретный случай, сам, сам себе конкретный. Вот так, наверное. Угу. Спасибо, доктор, большое. Вот есть частный вопрос по препарату, я понимаю, препарат Аторика, правильно я распознала? Облегчение послеоперационной боли, как долго можно принимать? А, Торика препарат можно использовать, как правило, назначать на срок не менее трех недель до полутора месяцев. От трех недель до полутора месяцев. Угу. Да, да. Вот еще тут пишут лирику увы, России, увы не достать в России. Вы знаете, а в отношении препаратов все препарат. нужно. Угу. Препаратов сложно. Вопрос сейчас очень активно обсуждается на уровне правительства, на уровне Минздрава. Существует, конечно же, и действительно не существует наши эквиваленты, наши, так называемые, дженерики. Это воспроизведенные копии препаратов оригинальных. Я понимаю, что не все вопросы решены. В конце концов, импортозамещение существует, давайте так говорить. И существует, конечно же, ну, практически 90-95% возможности раздобыть препарат, в том числе и ВИВИК. Я понимаю, что этот подорожало. Я понимаю, что стоимость возросла раз в полтора, в два. Лирики. Но в Москве лирику можно раздобыть. По крайней мере, заказать ее и получить ее, скажем, можно. Но не так быстро, скажем, в течение двух-трех недель можно раздобыть. Вопрос о том, стоит ли принимать, потому что на самом деле, вот я лирикой пользуюсь как специалист. ну, как правило, только в в крайних случаях, я на нем никогда пациентов, как говорится, не подсаживаю. Препарат хорош тем, что ну, большинство боли он убирает, он же противоболевой антиконвульсант, извините, противоболевой препарат. Он используется на срок 2-3 недели, и мы стараемся от него отойти. Да, он работает быстро, он работает полноценно. При нейропатической боли это золотой стандарт лечения невропатии и мигрени в том числе. Но если при каждом приступе мигрени сильный, начинать пользоваться лирикой а потом у нее подсесть, у нее просить, это будет обустная боль, боль э, лекарственно-зависимая, и что мы потом будем лечить лекарственно-зависимую головную боль? То есть так вот тоже неправильно. Есть правила для лечения любой боли, и эти правила звучат так, чтобы не вызвать зависимость от лекарства. Сразу же с доктором обсуждаются сроки минимальные и максимальные, курсовые какой курс может быть для данного случая минимальный и максимальный, и обсуждается возможность замены препарата. Я всегда говорю так, если человеку назначается лирика, к примеру, я скажу так, то есть другой препарат, габапентин или конвалис, торговое название. Конвалис более доступный препарат, неплохой, сопоставим с лирикой, с, с пригаболином, вернее, пригаболин – это оригинальное название. Ну и можно применять до месяца, до полутора, достаточно просто, и заменить можно. Все дело в том, что это обсуждается равно с доктором. Тут самостоятельно менять себе схему и менять лекарственный препарат лучше не надо. Почему? Нужен опыт для использования данного препарата у данного человека. Я даже скажу, что я пришел к опыту назначения лирики и других э, обезболивающих, таких серьезных, ну, наверное, года через 2-3 после того, как начал назначать пациента. Я сразу тоже не начинал и сразу тоже не, даже не знал, как с ним работать. Неплохой препарат, но такой, знаете, трудноватый. Если, говорится, подсел на, его, на него, да, то с него слезать трудновато. Трудно, трудно. Заменителей найти сложно. Поэтому стараются не сразу стрелять из артиллерии, а стараться использовать более легкие Способы оружия. Давай. Спасибо, доктор, большое. Дорогие друзья, есть ли еще какие-то вопросы, пожалуйста? Пока девушки еще переваривают полученную информацию, я хочу вот из личного опыта такой рассказать пример и послушать ваше мнение об этом. Когда в стационаре, когда-то в 15 наверное, году в стационаре неврологии, в неврологическом отделении находилась и направляли на ЛПК. Обратила внимание, что ЛПК проводится для всех пациентов с разными диагнозами. У кого-то, у кого что, для всех. В основном горизонтально, то есть начинаем на спине, потом какие-то упражнения перевернувшись на живот, немножко что-то поприподнимались. В общем и в целом упражнения были ежедневные 20 минут. Они были комплексы, однотипные. То есть насколько оправдано проведение абсолютно одинаковой, вот такой лежачей, я бы сказала, гимнастики для смешанной группы? Понятно. Отвечу, Юлия. Значит, вопрос, конечно, такой непростой. Дело в том, что, давайте говорить прямо, и как я это вижу, безусловно, стандарт, по которому работают в смешанных группах, предполагает более щадящий подход к любому пациенту. Но ведь в смешанной группе, давайте так говорить, люди разной степени подготовленности. И оценить интенсивность нагрузки можно только, если заниматься каждым индивидуально, или, по крайней мере, в малых группах. И понятно, что малые группы есть только в репетиционных центрах. Там занимаются с двумя, с тремя пациентами, не обязательно с одним. Там, может быть, малые группы, там проще просто контролировать движение каждого. И это позволяет индивидуально работать более правильно. Когда речь идет о коллективном смешанном занятии, ну, это 10, где-то 12 человек, задача инструктора ЛФК в этой смешанной группе обучить тому минимуму, Который не навредит в целом человеку. Поэтому правильнее было бы так: вот, на мой взгляд, работать в такой группе, в малой, в смысле, в большой группе, показать движения, которые выполнять можно. Действительно, лежа, они щадящие. Действительно, в положении колено-кистевом, когда мы дышим животиком, ну, как вот стоит рысь или положение лягушки, или там положение, как мы их называем, положение кошечки, это движения средней интенсивности, но их можно делать почти всем. А дальше я бы, скажем, на втором-третьем занятии в такой группе обратился бы к этому же самому инструктору и сказал, вот у меня степень подготовленности я оцениваю как достаточно хорошая. Мне нетрудно выполнять такие упражнения. Давайте мы для меня расширим объем этих занятий. Может быть, количество подходов увеличим. Может быть, дадим отягощение. Ведь, скажем, можно во время упражнений той же кошечки давать нагрузку в виде установки небольшого веса на поясницу. Человек стоит в положении кошечки, а ему полкило, например, кладут в мешочек с песком на поясницу. Это же дополнение несложное не абсолютно. Инструктор должен это понимать. Он говорит: делай тоже, что и другие, но делай с небольшим отящим. Это важно. Третий, четвертый сеанс вполне допустимо. Теперь ближе к концу программы. Обычно программа это 10-12 сеансов. Ну, 8 сеансов, там сколько получается уже. Любой пациент, выполняющий упражнение, подходит к результату какой-то грани, какой-то точки отсчета. И его обычно перед выпиской, ну, где-то на 10-12 сеанс, смотрит врач, физиотерапевт, врач ЛФК, вернее, извините, врач ЛФК. И он говорит, вы справляетесь, как вы справляетесь, покажите упражнение, давайте посмотрим. И он уже после выписки дает инструкцию на расширение объема упражнений. И из опыта могу сказать так. Как правило, регулярное занятие упражнения у среднестатистической женщины, опять же где-то ну, между 30 и 50 лет, так берем средний возраст, это полчаса в день, это без проблем вертикальные и упражнения лежа, без проблем, как правило. Но количество подходов нужно индивидуально смотреть. Кому-то надо увеличить количество подходов, кому-то нужно увеличить количество нагрузки во время подхода, кому-то нужно обратить внимание на дыхание во время движения. Потому что, опять же говорю, дыхание позволяет, правильное дыхание позволяет уменьшить боль только за счет правильности глубины. То есть, грубо говоря, если дышишь более правильно, количество подходов можно увеличить без боли. Сначала это будет 5 подходов. Дышишь э, глубже, правильнее, равнее 7 подходов. Это, как правило, сразу видно. Еще становится приятно. Надо же научиться дышать, мне легче выполнять упражнение. Такое делается. Вот фактически первые три дня должны быть для пациента, для пациентки, Пробными. Оценивается состояние, консультируется первый раз с инструктором, смотрится, надо ли решать, не надо ли решать индивидуально какую-то программу. А после окончания курса или ближе к концу курса обсуждается количество упражнений на будущее, то есть разрабатывается второй этап тоже гимнастики. Вот и все. Спасибо большое. Ну и, наверное, последний мой вопрос о конкретном упражнении. Ни для кого не секрет, что когда ты чувствуешь какой-то дискомфорт, иногда делаешь такие скручивающие движения, хрустнуло, вроде что-то на место встало и наступило какое-то облегчение. Вот хочу спросить про упражнение скручивания. То есть допустимо ли для большинства скручивание в положении лежа и, в какие, и ну, кому недопустимо, скажем так, скручивание в вертикальном Понятно. Но ведь облегчение-то какое-то наступает, но вот кому нельзя, кому нельзя правильно, рисковать. Правильно. Совершенно хороший вопрос. Ожидал я такой колесный интересный вопрос. Конечно. Спасибо, Юль. Значит, задача понять вот что. Само по себе скручивание, как бы самостоятельное скручивание еще не опасно. Опасно, когда сам центр скручивания приходится на зону грыжи. Понимаете, грыжа выскакивает не от скручивания, а может из протрузии превратиться в грыжу. Протрузия – это предгрыжевое состояние. Из протрузии перейти в грыжу в момент скручивания и возвращения в исходное положение. Поэтому, смотрите, как я хочу сказать. Мы поворачиваем тело, и при этом нам легче. Значит, нам нужно повернуть корпус и туловище, и ноги одновременно. И тогда не нужно хрустеть. Но если... При хрусте возникло облегчение. Я вот попробовали потихонечку повернулись и хрустанули один раз, да, чуть-чуть. И нам стало легче. Значит, у нас первое. Мы что для себя видим? У нас возникла нестабильность сустава. Эта нестабильность надо ликвидировать, иначе она будет повторяться. Один раз но захочется еще раз, да? Не, не, ликвидируется нестабильность после мануального тестирования. Ликвидируется только у специалиста или у массажиста а лучше у мануального терапевта. Вот честное слово, говорю. Мы же сами себе зубы не дергаем, и идем к стоматологу. Хотя, в принципе, чего там уж такого-то, да? Ну, натянул ниточку, ну, посмотрел, там дергал, молочный выскочил, а коренной так не вылезет. Понимаете, зуб зубы ведь как? Поэтому все-таки скручивание само по себе легко выполняется и может назначаться, вообще можно делать, только если он здоровый позвоночник, если там нет протрузии. Так как протрузия бывает часто, в одном случае скручивание вызывает суставов. Хрустят-то не диски, хрустят-то суставы. За суставами может хрустануть связка вместе с диском, а может выскочить, а может и не выскочить. Вот в чем опасность. Поэтому амплитуду скручивания трудно рассчитать. Поэтому советуют при таких явлениях, как ну просто захотелось хрустануть, лежа можно попробовать наклонить, грубо говоря, корпус в одну сторону с рукой, а ноги повернуть в другую сторону. Можно попытаться чуть-чуть, что называется, покачать, и чуть-чуть поповорачивать корпус. Если стало легче, то обычно в этих случаях хрустит ткань, э, нижняя часть спины, это называется прохрустывание кресо-позосно-членение, КПС, КПС. Вот КПС может скручиваться, более того, полезно его скручивать. А если скручивается выше, то есть позвоночник, его суставы, то я не гарантирую, что у вас не просто нет Отлично, спасибо огромное. Это очень полный ответ. Наверное, большего я уже и не ожидала услышать. Да. Вот главное то есть, понять: горизонтальное да, скручивание когда мы плечо в одну сторону, а колени в другую ведем то оно более безопасное и может подходить большему количеству упражняющихся. Да, и еще маленький совет. Простой, казалось бы, движение. Вот сейчас я вам поясню: можно делать скручивание, когда мы руки заводим за спину, ставим за голову. Лежа на спине, ставим таз таким образом, что он чуть-чуть поднят, на подушечки или кулачок подставляем под таз и поворачиваем таз и колено в другую сторону, то есть как бы идет поворот. В этом случае, обратите внимание, мы сгибаем колено и пяточку должны поставить согнутого, согнутой ноги под колено здоровой ноги. Если мы опускаем его ниже пятки, то, то Закручиваем. Да, да-да-да, вот важно поставить в колено, под коленную яму, это точка опоры, вообще, конечно, все это показывано и показано в видео, и было бы здорово посмотреть это визуально, потому что все, о чем я говорю, очень практичные вещи, но если скручивать, то важно, чтобы скрутился именно область крестца, а не поясницы, поясница при скручивании дает обязательно что-то нехорошее, если скручивается таз, ну как бы и ничего вроде, хрустанул и ладно, то есть Хрустнуть можно медленно, плавно, до ощущения щелчка с последующим эффектом обезболивания, только если колено зафиксировано и под коленом находится пятка по ноги. Ну, дорогие друзья, я думаю, что наша встреча потихонечку приближается к своему завершению. Если у вас появились вопросы, не стесняйтесь, пожалуйста, задавайте их сейчас. Включайте ваши микрофоны. Угу. Алексей Владимирович, как раз к слову о том, что все-таки нужен некоторый контроль да, и подсказки от специалиста, хочется добавить, что уже совсем скоро, буквально через две недели мы встречаемся с специалистом ЛФК из физкультурного диспансера нашего Калужского, который и подскажет нам, какие основные группы упражнений могут использовать женщины при различных проблемах неврологических со здоровьем угу. Интересно. Надеюсь, да. а, вот. Интересно. И, да. И также она еще некоторые тонкие нюансы нам подскажет по женскому здоровью, не связанные с неврологическими какими-то сложностями для того, чтобы мы с вами могли в полной мере упражнениями править свои какие-то неурядицы женские такие индивидуальные особенности который бы нам хотелось убрать. Поэтому, пожалуйста, пишите мне в личных сообщениях, обращайтесь с удовольствием, приглашу вас на нашу очную встречу, все расскажу, увидимся с вами и послушаем хорошего специалиста. А Алексея Владимировича мы благодарим. Напоминаю, что с нами была Алексей Аронов, врач с 25-летним стажем. Человек, который уже второй раз помогает нам разбираться в некоторых важных вопросах по неврологическим заболеваниям, неврологическим проблемам. Доктору Браво вот пишут в чате. Спасибо а, большое, да, очень приятно. Очень все понятно, доступно всегда нам рассказывайте, и мы очень рады, что имеем возможность сотрудничать с вами вот в рамках веб-таких семинаров, онлайн-встреч. Это очень здорово, огромное вам спасибо, что находите для нас время, и мы надеемся, что такие встречи будут, ну, хотя бы раз в год регулярными, потому что вопросы накапливаются, конечно, конечно же. И мнение профессионала всегда очень помогает для того, чтобы выстроить пазлик того, ну, какие ближайшие дальнейшие действия нужно э, осуществлять для того, чтобы быть более здоровым. Ну что, дорогие друзья, э, мы останавливаем нашу запись. И до новой встречи на э, проекте «Интересно. Важно». Алексей, Всего доброго, здоровья. Спасибо здоровья. большое, будем на связи. Ссылочка будет на э, видеозапись э, буквально уже завтра с утра, наверное. И мы сможем ее потихонечку выкладывать в наших соцсетях и делиться с вами э, в переписке. Пожалуйста, обращайтесь за ссылкой. Всего доброго, друзья. До свидания.